меня сейчас проблему взять такую, что типа я хочу уехать с родителей, от родителей, да? Реально, что мешает? Ну, это то же самое. Ну давай, тут без зеркала просто. Денег нет, но ну, смотри, ты полтос. Просто тут уже можно обычным языком говорить, там надо как-то зеркало Хотя та штука, она тебе самостоятельно пригодится. А здесь я просто разъебут. У тебя нет денег. То есть квартира стоит десятку, да? Есть, а куда ты деваешь этот полтос? Давай чисто. А не, сказать... вы... не, не, не, давай так. Ты живешь в стране, Сколько им лет? Сколько им лет? Сколько им лет? Сколько им лет? Ты Но не они... охуел тратить эти деньги в дискотеку? Сам себя только спрашивай. То есть ты, блядь, 35-летний жлоб. Ходишь на дискотеку, как так звучит, на дискотеку, блядь. Вот клуб у меня ассоциируется еще, ладно, что 35-летний мужик может пойти в клуб. А на дискотеку это, блядь, как-то вот прям... Знаешь, я в школе ходил на дискотеку 16 лет, блядь, прям любил дискотеки. Сколько лет родителям? 75. Папе, да? Да, 70. Ну, плюс-минус почти как мои, у меня мама поможет что -то. Папе 75 ему к тебе как раз все Что они делают? Они на пенсии? Ну, Или да. они работают да. еще? Нет, дома. Сейчас, дома сейчас Хорошо. Ну, вы ну, на, упал, у как них как... хватает денег, на ты эту, этот полтос куда деваешь, ты на них никак не тратишь, только честно. Но маме даются свои. Ну, Нет, какие нахуй цветы? Жрете, вы что, цветы, блядь, дома или что? Лекарства на что покупаете. Ну, то есть давай только честно, это, ты, это не я до тебя доебался, это сейчас ты до себя доебался в виде меня. То есть в тебе сидит вот эта рыжая башка, которая сейчас тебя прям клюет. Ну, если так не хочешь, давай так. Ты зарабатываешь полтинник. Да. Родителям ты деньги не даешь. Несмотря Нет. на то, что Нет. они тебя кормят, там да. платят за электроэнергию, ты же там в компьютер играешь, наверное, да? Ну, так дома меня не бывает, я вводил прихожу. Ну не поможем, суть, ты, ты жрешь у них. Они тебя кормят. Есть у тебя моменты иногда, что они, ты смотришь на них и блядь, они реально у меня старые, короче, уже прям. У тебя были хоть раз мысли ну, облегчить им жизнь? Нет, не было. А хотелось бы, чтобы они были эти мысли? Да, хотел бы. Ну, раз хотелось, блядь, можно же как-то их поискать. То есть, смотри, а, а, а ты один в семье, да? Четко. А где остальные? Ну, остальные отдельно. То есть остальные все-таки съебались. А они младше тебя или старше тебя? Они еще Старше тебя. Младший остался. В модель, да, такая? Не, ну, она на самом такая. деле, э, Вова почему часто говорит съехать от родителей, у него тема такая. Ну, потому что на сегодняшний день э, реалии таковы, что, мягко говоря, не каждая женщина захочет, чтобы она жила с, там, с родителями мужа или чтобы ее муж О. в 35 лет Хотя в принципе, да, раньше это было в порядке вещей, когда она живет со свекровью или со свекром, но сейчас, мягко говоря, Вари, этого а если... не будет, и многие люди, понимая это, но ну, все равно они, то есть, ты должен или жениться, но есть такие реалии, почему Вова так, это не означает, что он при этом это, ну, к родителям плохо относится или еще что-то, чтобы у тебя была женщина рядом, ну, очень мало. В энергетическом плане это большой минус. Можешь в это верить, можешь нет. Мир говорит нахуй, ему женщина, у него уже есть одна мама. Ну там, или папа. Он вообще маленький, он ребенок. Ты в статусе ребенка что ты живешь со родителями. Вот. Я считаю, что родителями можно жить в крайних случаях, когда, не знаю, сгорела квартира, что-то еще временно, какой-то ремонт на два месяца, не знаю, или, например, родители очень старые, прям им за ними надо ухаживать, они без тебя не справятся. Во всех остальных случаях это какая-то ебатория. То есть, ну, для меня ты продолжаешь быть маленьким ребенком, который, ну, там, вот эти все штуки производные, дискотека, там, в твоем, блядь, возрасте люди полками командуют. В 35 лет, не знаю, мне кажется, уже какой-нибудь Наполеон отъебал всю Францию, смысл слова. Не, но это не так, потому что если ты не даешь туда бабки, то ты оттуда просто продолжаешь потреблять. То есть, соответственно, ты продолжаешь и ментально, и физически, и энергетически быть в этом случае, что тебе оттуда точно надо валить, стать самостоятельным, решать свои вопросы самостоятельно. Короче, твоя настольная книжка на ближайшее время, это Анатолий Некрасов материнской любви и материнской любовь как называется мультик ты в чате есть практика я туда мультик скидывал про поповину, ты не смотрел бы Нет. ну я не знаю если кто, кто видел есть такие скиньте там ребят чтобы он посвежее был в чат пожалуйста это вот та история фактически плюс там ну, там только мама тут еще мама и папа то есть там грубо говоря ты не отсепарировался от родителей то есть ну, ты тебе эту ментальную поповину не отрезали